Разведка США, турки вошли в Карс, и армянские солдаты убежали без выстрела. Американская разведка в декабре 1920 года после массовых беспорядков в турецкой провинции Карс, составила досье из 14 страниц в 3300 эпизодах, которая ныне хранится в рукописном отделе библиотеки Конгресса США, в эти годы армяне вырезали поголовно все безоружное мирное население, без различия пола и возраста. Прибрав к рукам гражданское и военное управление в Арзуруме, армяне учинили самый настоящий геноцид в этом городе, а также в Карсе. Армянские бандитские отряды на большой территории, от Ирзинджана до Карса полностью разрушили мусульманские села. Массовые убийства, учиненные армянами против мусульманского населения Карской области, продолжались вплоть до освобождения региона турецкой армии в октябре 1920 года об этом говорится в докладе научного сотрудника института истории на зима мустафа резня в турции новости азербайджан предлагает вниманию своих читателей некоторые записи из досье американской разведки которая была передана 25 декабря 1920 года адмиралу марку Бристолу, турки вошли в карс и армянские солдаты убежали без выстрела за исключением двух-трех мест на холме Многие из армянских солдат выбросили свое оружие, сняли свою форму и прятались в домах, особенно в детских домах по оказанию помощи и в больницах. Говорилось в сообщении разведки. Когда турки показались с высот, все армянские солдаты начали массово бежать. Даже вооруженные солдаты армян трусливо прятались под детскими кроватями. Они сдавались безоружным туркам. Солдаты моментально раскрывали все секреты своей армии и предавали своих прячущихся товарищей, цитата из досье американской разведки в Карсе. Согласно сведениям Карского национального мусульманского совета, до августа 1919 года, 70 сел вокруг Карса, 50 сел вокруг Кагазмана, 30 сел участка Кила были полностью разрушены, десятки тысяч человек были убиты и ранены. В этих местах по сей день сохранились следы армянского вандализма и зверств, массовые захоронения мусульман.